Это <marriages fit> не <на differences> Ломаю вперед это? Да, куда? Опс, блин. Узко очень. было бы раньше, да, пришел бы купать Звук звук местный сотруд. Интересно, там нельзя пройти, наверное, страну. До моря? Ничего. Нет, не до моря, там грязь везде, видишь? Земля. Нам время есть. Я не... А, я снимаю, но без звука. Звук сотру. Это то есть отдельный кадр будет. Ну, да. Не, не до моря. Может, Море не могут, они там смотри лебедей Этого, куча. Видишь? Это лебеди это не чайки, не бакланы. Что они тут делают? Они должны были улететь в Африку или куда-то. Самая крутая камера девятнадцатого года, вот это вот, вот нет, есть проход, нет, нет, нет, нет. вот туда нельзя, смотри, детскую площадку уже построили, ну ничего, это они, как Никого? это, да, наперекур на качелях покататься, Давай. а что это такое там, а нет, ну может быть, да, да, можно пройти Люди скучно живут, у них кабака нету, зато можно по руинам полазить. Да? Догоняй! Да. кто-то мне кажется кто-то поставил сети скорее всего кто-то здесь на лодке поставил здесь такой вот чтобы здесь никто не плавал Видеокарты хватит на полчаса, потом выключается. Выключается, надо перезагружать. Что за указатель? Что за указатель? Угу. Вот я и хочу посмотреть. их строили тогда когда мы были помнишь да Блин. дорога там такая чистая что как пройти? по тропинке по тропинке и между двумя этими по улице надо. и там грязь. вот Это лучший вариант. Согласен? Посмотри. Ну посмотри сам. О, что это такое? <laughs> Чтобы до него дойти, надо в грязь влезть. <laughs> Блин, я сниму. Я тут по шмаках. Подожди меня, сейчас приду. трешку стоит. Еще, бля, <свят> к нему, там, бля, да ну, бля, <свят> кстати пока деревья не выросли здесь некрасиво. <свят> бля, не красиво могли бы парковку сделать какую-то подземную в каждом доме такая глупость зимой не очень будет при прилично Уезжать отсюда. Спасибо, что хоть такая есть. Ну да. Могли бы изначально для всех домов вот да, в этом районе сделать подземную парковку. Слышите? Ну. Теплую. Парковку с вентиляцией. но правда даже дороже стоило а За каждое место надо. Стоить. Как у финнов? За каждое место надо платить. Нет, Руфинов. А здесь что думаешь, не надо? Не знаю. Тут есть номера, да, есть. Значит, надо. Наверное. А это что, платишь? Я не знаю. У Нас, например, я плачу. Здесь 8 квартир. Веспа, например, за парковку подземную, теплую. 45 евро в месяц. Слышишь, Сан? 45 евро в месяц за то, что, что, что машина стоит под землей. А, гаражи да нет дешевле пошли нет там для нет дороги. дороги нам надо как-то я какие-то куски видео сделаю быстрые хотя все интересно будет некоторым Иди сзади лучше. Какой-то звук я может и. Сейчас я перезагружу камеру. Заглушу. Контор. Раритетное здание. здесь в кадре вообще не нужен нафиг. Похоже, да? По-моему, каждом доме своя. Здесь нету дороги для пешехода. Опа, это что за фигня? Какой-то он необычный. Согласен? Без балконов, без. Это значит нежилой, дом скорее Офисное. Офисное, Офисная... блин, офисное здание. Проект, проектор, проект дешевый. Проектор. Ну все, кофлы, наверное. Хотя не обязательно. Нам надо на ту поперечную улицу выйти, потому что это копли-не-копли. Копли. Или он оттуда пойти. сон? Я выключаю камеру. Как-то парк офигенен. Ходит. Осторожно. Вон дорога там. Пошли туда. Перемом поднимемся. Если ты сможешь. Мне-то пофиг. Смог? Спок. Да ладно. Протекторы А ты боишься испачкать их? Ты должен по говному уметь ходить. Блин. Я Иса маленький поставил, тут темно слишком. Смотри, лужа. Лучше поверху иди, я тут вот обойду. Ха-ха, я тебе говорил по верху ну конечно само собой собаки здесь везде бегают и гадят это большая собачья прогулочная зона зачем эта помойка стоит я не знаю надо собачьего говна я только что шел, там везде ну, она вот, лежит, лежит. Да, записывать не записывать, бывает что. Вот, товарищи идут. Нас зовут, меня там кто-то другой. Нам не нужно это. Надо было по той дороге идти. Мы дороги. много чего пропустили. А там ничего, кроме домов, так это нет. самое интересное по дворам пройтись. Пошли? Там нет дворов. Пошли, пошли, пошли. Я знаю. даже видео это что я с дрона снимал помнишь два года назад или три эту башню ты помнишь я помню. В зенридом блин можешь выключить пока что тут нет смысла вообще это все показывать Моя поликлиника детская, мне здесь гланды вырывали. Влог, -то, то есть тут уже предустановка такая, что э, потом можно переделать видео, добавить цвета всякого ерунду. Ну там здание это я никогда в жизни не видел, маленькое двухэтажное. Что это такое? Не, не помню. <laughs> Офигеть. социальный наверное. Смотри, заборами все выбрали, а за как туда пройти. Ну, вон там, вон там, только где дорога пошла. Почему? Это частная территория, что ли? Да. Бред какой. Дом прописан. Ничего себе. Mm -hmm. Теперь дом, наверное. Жилой. А, институт? Я с работы подошел на машинку, когда я работал, и сейчас, например, Ну да типа чтобы на велосипеде не разгонялся. Чего, я здесь... Вот поставили. Кого, за... чтобы, а, на... чтобы на велосипеде не разгонялся. Ну, ты по не попал, вот. ну да. <смех> <смех> да, да, точно. Бессмысленная тема. Ну, там, конечно, лабиринт. Блин. <смех> <Штандарт>. <смех> Стандарт. Стандарт. Да, если кто-то не понравится, они к нам приходят. один раз. Во, вот этот дом офигенный знаешь скольких пошли его обойдем вокруг О, да я там был Но так там было смартфон. Там же со двора можно а пройти? Нельзя. Да, нельзя, пошли так. По-моему, а в этом доме. Бой выходил такой барин. Не помню, какую... вернее, не знаю, в какую квартиру, не знаю, какую mm. подвесить стоял мой углу. Офигенно. Ага. -а -а. а -а -а. а -а -а. Алло. А с кем ты? блин, на где вы гулять собираетесь? А? Ну ты должна сказать, на где вы гулять собираетесь. А? Ну-ка придумывай еще, Анют. Ну... Ходите. Ладно. Давай. только э, звони периодически мне говори хорошо ну хорошо все пока Надо говорить оле хюва, это пожалуйста по-фински. Как? Когда тебе говорят, Спасибо. говори оле хюва. Пожалуйста. Хорошо, друзья, что Пожалуйста. Спасибо. Коротко и ясно. Спасибо. Коротко и ясно. Да, ясно. Да, да, да. <связывая> не, не, не понял, блин, похоже. <связывая> <связывая> блин, я вспомнил, как я здесь настроился специально на работу. На вышке стоят. Я влюбился в девку, которая а, здесь вот ты, Маринка, да, помнишь? Да, да. да. Устроился специально, чтобы за ней наблюдать. Вон там ты на углу ты, я на вышке стоял, да? стоял охранником ну, Вот здесь утка там, там он, там внутри. Блин. А здесь тоже стоит. Офигеть. Опа, тут автобус даже ходит. А? Вау! Не советую, не возьму. Почему? Мы едем Да? Где, блин? Я сел, блин, думал. Перебутывал, что это тоже будет. Блин, у меня чистые. На песок откуда-то в башмака появляется. Я не знаю, откуда. Откуда? да. В общем, с ног сваливается. А? Нет. Они высокие и почему-то он открыто берется. Я не знаю. Тоже. Ну, здесь вот делали эти, как их? В этом цеху вроде. Автоматические пушки эти. Да, да, да. А я спрашиваю, я же здесь в охране был. Mm. Но не полностью, только добавляли какие-то части. Он говорит, подвиг. Нет, пусковую установку не было. Арсенал. Я Опять здесь не нужен. Паш, мне там можно? Да. Yeah. И внутрь зайти можно? Вот здесь so, у нас okay. была контора в этом здании. На втором этаже ну, Дверь проходная Я Там же можно внутрь зайти Интересно работает А тут что жилой дом что что? Жилой дом что ли конторы нет конторы он не нет он, не, не. да. он не не это знаешь что такое вроде они возят грузчики всякие возят товар фины пойдет товар так там туалет должен быть нет в этом магазине и чё? Я остановлю. Я выключаю мне надо другой включать лут не лут а Лутом я буду обрабатывать вроде ничего записывает. да да да да да да да да да да да то да да на старом мотоцикле но сейчас карли так не делают он у кого-то купил старый который уже давно не... нет это слишком это в америке можно это в америке можно наверное. здесь нельзя это другая другая страна вообще и другой человек на нем сидит за фигня, вот что? пушка, В да блин, он наверх просто смотрит все. ты все, вот не да. нет, что, вот вот, <реклама> ох, нифига себе окна, а, то есть это публичный дом, <реклама> я не знаю, красный <реклама> окна. <реклама> Ты думаешь, ничего? 400... БЛРТ, это БСРЗ больше. Но это там внутри. А здесь это здание вообще другого, к другому относится. Наверное. Да, нет, нет я шучу, конечно. Публичный дом, это значит, он публичный, а не шлюхи. Публичный, у меня нет публичный. Да. Только его дом, не... а хотя нет, его называют колбамами Вот Старое здание тоже. Архитектура интересная. Вау, нифига себе там у людей. Аслан, а сколько время сейчас? Да, да, да. А? 64. Все да нет, навряд ли, я думаю. Хотя сейчас самое такое темное время. Да Мне кажется, 6, 6 часов где-то. Да нет, не может быть. Не может быть. Ну, еще не до конца, мы... ну да блин меня уже шатать начинает нож камеру до дома довести. хотя чем <сос> <сос> больше выпьешь тем больше злым становишься да или добрее наоборот я не знаю, как ты мне куфе, словно, мне весело От чего тебе весело? А? У нас впереди еще магазинов куча. пошли У тебя чего пива нету что ли? Кончилось? Всего лишь что за автобус? Тройка? Я, ну да. Не, я бы догнал бы. Я, хотел, я поломать, быстро бегаю. Ты сказал, да, чемпиону мира по боксу сказал, что я быстро бегаю. Но он меня не догнал. Это шутка тоже. Постоим. Я выключу. А, там люди идут поперек. может быть. запись. А, пошли на ту сторону. Тогда вот так вот туда. Звук я, наверное, не буду стирать. Сам разговор по себе, он тоже интересен. Там. Не жаль, зачем ты устираешь? А мы говорим, как эти, не русские. Да. как что? Как чувак. Ну пока уже не все. Они тоже устинишься. Ну да. А ты читал историю, чувак? Куда они вообще в России появились? От Нет. Ну ты даешь. А, блин. Ну извини, блин. Историю своего народа я не читал. Я вот жил в истории. А ты ее знаешь? историю? А нет. нет? Нет? Блин. Блин, а ты знаешь чуваших, блин? Блин. Я хотя бы узнавал. Что? Чуваши? Ну, что они отказались от ислама, короче говоря. Них... Да, ничего. да, да. У них своя республика там, кстати. Какая республика? Она Да. Ну, и и че, вот отсюда че? пошли. А знаешь, что интересно? Ну. Они же православные. Ты не как товар, татары. Они... Знаешь, что мы сейчас там... Я знаю, я знаю. татары они мусульмане в основном все. хотя а, они, а, они, да, они тоже в Казани, а тоже в, центр, в центре России находятся. Я был в татарии. В mm, татарии. Я еще ревно говорю? А они ревно с чего? Татарстами. Ну да. В Казани, а не в татарии. Тогда будет еще Советский Совет. Ну вернее, не Советский уже. Развалился Советский Союз, но еще Татария была. <связывается> да, да. Это сам почти, можно сказать, центр России. Вы заблудились? в Казань. В Казани попали. А, да. <связывается> <связывается> Через границу не прошли. Да не было тогда границ Да и сейчас нету у них границ никаких. Шли с попали в mm. там параметку заработали, деньги зарабатывали. Че, не должен заработать? Mm. 9 метров. <соцентричный> не бывает, не. Да, метров, не хватит. Да, круто. Это сколько это, ветек тогда был уже с вами? Нет, не было уже Блин, жалко его, конечно. Просто вот так, раз выложился на землю, да, Дядь, странно, может же утром волнулись списали. нет, он был с этим, со своим другом может, ты, Блин, блин. Витяк тоже, видишь, может ему плохо было, он сам попросил, может, дай похмелиться своему этому товарищу Помнишь, с кем он потусовался в последнее время? С малышом? Говорит? нет, нет, нет. А нет я не знаю. он уехал с чувашками на три месяца раньше у нас mm. он уехал он там месяц прожил с потом уехал мы еще три месяца там До тягов... До я тяговая... иногда тоже эту вещь вспоминаю офигеть странно жалко его хороший человек да, есть то есть так он ехал ехал чужому да? легко ех... тогда легко можно было это сделать ну, да, сейчас тоже это можно легко не каждому везет. А он похоже у него оба черные mm. поэтому кошла тогда да да да да да офигеть на границе модели да тогда а он еще вот в пичку залез углем себе намазал серьезно нифига сами точнее ну там уголь тоже сами вот даете но он с динамином ехал я там сижу в И что проверяли паспорт у меня вообще во всех или не знаю они один мне кажется вообще никто не смотрел даже меня не смотрели я последнее время бешусь знаешь из-за чего у меня, короче, когда я здесь был где-то месяца два назад, у меня две камеры с собой было, сумки. И, И у них везде этот электронное не зеркало стоит, а матрица электронная. То есть если ее проводят через сумку, когда проводят, то есть фотоаппараты все испорчены, получается. Ну, у тебя же не пленка, а чип. Ну, а про проверяют с этим вытаскиваю, рентгеном. Блин, я даже не, они резко делают, там очередь большая. Все не дол... Блин, ты думаешь, это все в голову сразу приходит? Блин, ты, на паркуды, ты знаешь, не проходит. И знаешь, что едешь? полиция когда сумку проверяет, я им говорю, там два фото, две камеры, они, ну вот, эстонцы, финам финам не делают. так. Офигеть, и кому, у меня если камера будет, матрица запорчена, она у меня уже мигает, так, то есть уже испорчено все. Я помню, блядь, менты тормозной, блядь, мы просто шли, блядь, за, mm. за бухом, короче, шли? Mm -hmm. Хуяк, машина останавливается. Что за явно томпа, ты говоришь, это колома, это как как называют? Вон, вон, я на том, что... а, ну да. Тут еще вот находится как а, его? Что как... как его наз... называют? А вот это я не знаю. А я надумал, что детка. Ну да. Блин, здесь Нифига, не разукрасили вход. Ну, сто лет не было. Сколько тебе лет на, на нынешний год? <laughs> да. А, а ты сто лет не был здесь. Значит, что-то сто пятьдесят. Нормально. Ну да. Это я вот там, что ты мне гонишь? Вот этот центр. Ну я на ну, ну наверное. Я сюда на ёлку ходил когда что за Яна Томп советское Томпа? время Что за на Яна Томпа Ну блин это не хупа как он там назывался раньше дом или Ну, короче детей сюда на Новый год ну там написано пошли посмотрим ну, да, да. Может сейчас переименовали Нет в советское время был Я на Это за сауны, сауны, сауны, сауны. Культуры Кешкуса. Ну, Вы не... Да? Не... Не... Да? Да. Сейчас я его снизу. Пошли. Да. Узбек, пошли отсюда. <laughs> Узбек. Да нет, это культурный центр. Ну, здесь люди себя культурно ведут. Раз, ну, бля, название, бля, я Ого. а там школа. Ну, кто пожил, но... ну да. Кто-то строит что-то. <coughs> Возможно. Хохлы? Кто ночью будет работать? А, какая ночь? Ну, в принципе, да. Не обязательно, что украинцы. Даже и солнце будет работать. Которые по-русски нифига не шарят. Откуда? Ты помнишь, по той улице можно дойти вроде. А? я знаю по-фински знаешь как я знаю минуты еда так пошли тебе ты знаешь нет я знаю куда иду тут есть улица помнишь такая вот через которую можно пройти я не знаю, она закрыта или не закрыта. а? не листику. Не листику. Ты на листику уже там пройти? Ну а да. Между домами. Я знаю. Короче, риса. У лог стоит хороший, в принципе. Не знаю, как она будет показывать. Нифига там украшения. Говорил, что у меня был выбор: или быть хозяином делок, которые на шесте танцуют, да. помнишь, да? Или да, вот хобби, было. блин, лучше хобби своим заниматься, чем вот это хорошее, хорошее место. Это камера, камера-театр. Здесь у меня 360 градусов На гугле стоит Почему? С ямами здесь Давно-давно Чего? Я вижу киатру Почему? Я вижу киатру Почему в этом доме блядь. только одно светлое окно? И, Остальные блядь. уехали куда-то Ты нравишься я их не боюсь по сравнению с тобой Я не боюсь их, если... они мне просто не нравятся Почему? А у них шутки дебильные Ну? Не знаю Блин, непонятно Мне непонятно Они рассчитаны на маленьких детей А вы собираетесь с детьми и потом не понимаете о чем они говорят клоуны да, они не говорят обычно, это Миника и жест, да, О, я на ту сторону, иди здесь, там иди, я этот дом хочу показать. Пошли? Слушай, а ты не что сегодня короткий день? И чего? Магазине, У тебя короткий день? А? У тебя короткий день? Да нет, а чего тут я? Магазин. И чего? А да, ты помню. в курсе, что в любом баре можно алкашку выпить? А ты в курсе, что там дорого? А ты в курсе, что я домой собираюсь поехать? Да, <с <с мы в порт он сходим, там купим, наверное. Да, Не думаю, там есть так этот, для приезжих, помнишь? Как я всегда, помню, по там Внизу такой, да? Ну да. Дорого думаешь? Не думал, да не mm. думаю, да. Так и же, как везде. Сколько? Ну, какая разница? Сколько время сейчас? То есть ты домой собрался? У тебя пиво кончилось и все, психика тоже вылетела, да? Я собрался домой, я тебе так сказал. Ну так ты домой же и собрался вроде. По-моему, ты собрался. Нет, я иду. А я потом что делаю? Ползушь что ли? Ползешь. О, это красиво. 25 минут. 5. 5 Всего лишь, а ты, блин, тут да, нет, истерику нет, устроил. Ну зайди, возьми пиво где-нибудь. Что-то. На рынке вон нужен. Ну офигенно. светло согласен да. светло здесь Тс. вот был бы я более культурным я бы не смахнулся бы на асфальт никогда в жизни потому что по нему потом идти надо а пошли так ну, пошли. Ну. отлично вам рынок закрыт через верх прошли. пойдем там, по есть ну, мы понимаешь. с тобой ходили ну, да. полностью проход до вокзала есть Что за красный? Он красный? Не знаю. Блин, у меня шаги вот эти вот, у меня слишком длинные ноги вот эти шаги для гимбала вообще никакого значения не имеют. Просто зачем я покупал? Есть стабилизатор есть на камере, да? Нет, спрашиваю, я в них не разбираюсь. <связываю> О, смотри, привидем. Чего? Привидение? <связываю> ну, как? Ну <связываю> смотри, <связываю> Подожди. А что это за ужин сюда? сидит? Что? антиква, антика. Буратино это русский человек, а Пиноккио. Буратино русский человек. А Пиноккио это фиг знает, американец что ли? или итальянец, итальянец. <с romana> ну вот его в антикварии продаю. Деревянная писка никому не нужна. <счё debuted> <сёд 'я> гвоздик думаешь? Откуда так он знаю, носом, все делает, носом все делает нафиг. Носом все делает. Не его Не хочешь ли, на электричке проехаться станцию одну оттуда и обратно? Станцию что ли? Не знаю, какая следующая? На электричке то не следующая Ну поехали А что там делать? Пробивать надо Надо билет покупать А, покуп... а у тебя нету? Для да не катят Не катят? Нет Болинский блин У покупать Это же можно просто официально там зайти и пробить карту Тебе Никак. кондуктор будет а, по да. Mm. Поедешь? Че, а что там делать? Сколько она? Нет, туда обратно просто снять. Ну, автобус легче, ну, я на автобусе легче доехать. Ну, ясно с собой все. Где у него там, я тебе просто говорю, где дешевле воюсь. Ну просто не говори, я говорю о другом вообще. Ну ладно, не надо.